Меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы находимся в Кера, это шестой выпуск с этого объекта, и сейчас мы уже приехали после бетонирования стен и расскажем немножко об этом этапе и что нам еще предстоит сделать на этом объекте. Итак, сегодня значит у нас 24 декабря. На данный момент завершено бетонирование всех наружных и внутренних несущих стен на объекте Следующим этапом у нас пойдет бетонирование плиты перекрытия, бетонирование стен чаши бассейна На данный момент на, по чаше проведены работы по бетонированию основания под э, чашу И там еще предполагается бетонирование стенок И они потом будут уже примыкать к перекрытию, которое будет находиться над всем цокольным этажом Значит, особенностью перекрытия является то, что перекрытие будет заливаться в два разных яруса. Будет верхнее перекрытие, и которое будет располагаться в ну, более чем 50% строения, будет верхняя часть. И в зоне бассейна, и в зоне входа примыкания к существующему дому будет пониженная часть. Это сделано для того, чтобы комфортно можно было переходить. От существующего здания в э, здание, которое находится на стадии строительства, для того, чтобы вот в зоне выхода из дома со стороны э, беседки, ну вот этой э, веранды, был выход, тоже комфортный заход в дом. Соответственно, для этого делается понижение. В зоне уже, где будет располагаться основное строение, здесь более возвышенная часть, потому что это более удобно, и цокольный этаж как раз в этой зоне будет необходимой ну, для, для комфортной эксплуатации высоты. Примерно тут он будет 2,50 метров в чистоте. Бетонирование мы производили на этом объекте полторы недели назад. После этого мы проводили прогрев бетона. Порядка двух суток мы грели, постоянно контролировали температуру именно бетона а, при помощи термометров. А, она не понижалась в процессе прогрева. Ну ниже 15, 15 градусов точно не понижалась. И вот после этого сейчас демонтировали опалубку. Приезжал технадзор, значит проверил. Были небольшие отклонения по оконным проемам. Локально были какие-то раковинки. А, ребята уже провели работы по устранению замечаний. И на данный момент работа по стенам ну, практически завершена. Остались небольшие моменты там, вот, подрубить стены в зоне примыкания к перекрытию. И, в принципе, их можно будет сдавать. Следующим этапом мы будем сейчас выставлять опалубку перекрытий внутри, опалубку на стены чаши, будем проводить наплавляемую гидроизоляцию на стены. Сейчас они, конечно, сырые, их надо будет высушить горелкой, наплавить гидроизоляцию, потом будем утеплять и производить обратную засыпку цоколя, и уже готовиться к сдаче конструкции. Сейчас мы видим уже забетонированные стены, последний раз мы с вами были здесь, когда была арматура на стенах и ребята выставляли опалубку, можно увидеть, что стены получились достаточно ровные, потому что применялась инвентарная опалубка. Можно также, в вот, отличие от крупнощитовой и мелкощитовой, в наличии как раз вот этих вот э швов, которые образуются в зоне примыкания Опалуб, ну, опалуб, опалубочных щитов друг к другу. И также ввиду того, что здесь применялась мелкощитовая опалубка фора. Здесь нету сквозных отверстий, которые остаются от э, шпилек, который применяется на крупном щите или на щите там по технологиям СК, допустим, который мы тоже часто используем. Здесь применяется опалубка фора, поэтому сквозных нету отверстий от тяжей. Здесь вот тяги они монолитятся непосредственно в бетоне и вот после демонтажа они просто сбиваются и оставляют, ну, остаются вот такие соответственно зоны которые ну, надо просто подмазать в принципе и оставить они ну, хоронятся в теле бетонной конструкции можно вот посмотреть они в принципе везде находятся в целом, вот именно монтаж опалубки, как говорил в прошлом видео, достаточно трудоемкий, потому что много клинышков вот в эти тяги надо забивать. На крупном щите или на щите, который находится на шпильках, это более быстрый процесс монтажа. Вот, но вот отличие является, что вот не остается отверстий. Ну, хотя, конечно, на опыте скажу, что такие отверстия тоже надо дополнительно чем-то зачеканивать, потому что по ним вода может просочиться, если есть давление. По ним она может проходить вовнутрь И протекать Поэтому такие зоны являются тоже опасными Для проникновения воды внутрь И с ними надо тоже как-то дополнительно работать И защищать Если допустим в стенах, где применяется шпилька И ну, остается сквозное отверстие Отверстие данное Мы обычно там Пинниперитом заделываем то есть, то есть составом, который гидроизолирует Именно зону э, ну, вот эту Зону сквозного отверстия То в этом в этой опалубке надо хотя бы просто ремсоставом пройти их подчеканить и, в принципе, э так можно оставлять и проводить дальнейшие работы. Также можно обратить, что сейчас э обратить внимание, сейчас можно то, что из стены э есть выпуска арматурные. Э для чего это сделано? Для того, чтобы э следующим этапом у нас будет производиться монтаж опалубки перекрытия и армирование перекрытия, и как раз в зоне. Э Перевязки, точнее в зоне опоры перекрытия на стену будет производиться перевязка с армированием стены. И соответственно будет опять же очередная жесткая связка конструкции. И ну, получится достаточно надежное твердое соединение, которое а, будет неподвержено какой-то деформации. Соответственно, ну вот эта арматура является анкировкой стены в перекрытие цокольного этажа. А, здесь у нас находится плита под чашу бассейна можно посмотреть значит конструктивное решение выполнены ребра которые опираются на фундаментную плиту и по этим ребрам залита плита которая является полом чаши чаша у нас расположена под уклоном вот в зоне которая примыкает к дому самая неглубокая часть бассейна будет и в зоне которая уже от дома отходит она будет более глубокое ну конструктивное решение монолитная плита в основании стена будет тоже из монолита выполнена гидрошпонка на данный момент потом в процессе бетонирования стены она будет утоплена в холодном шве арматурные выпуска сделаны соответственно под ним потом навяжется стена до нужной отметки также ввиду того, что это бассейн, здесь есть определенные инженерные коммуникации, которые будут обслуживать эту чашу, для того, чтобы это была не просто купель, а все-таки бассейн. Здесь бассейнщики, которые, которых нам предоставил заказчик. Вот мы их вызывали, они на этапе окончания армирования конструкции закладывали свои закладные. Можно увидеть, что вот там в зоне сделан, насколько я понимаю, донный трап, который будет сливать воду. И труба выпущена наружу. Также, помимо этого, еще сделаны дополнительные трубки вот в той зоне. Не присутствовал я, к сожалению, на моменте монтажа этих конструкций. Но вот, соответственно, когда вы заливаете чашу, надо понимать, что надо залить не просто купель, в которой будет стоящая вода, а все-таки это инженерное сооружение, в котором будут какие-никакие, но инженерные сети закладываться. В целом, бассейны бывают двух типов. скиммерные или переливные. Но, ввиду в этой конструкции, как я вижу, скорее всего, будет скиммерный бассейн. Он более простой в обустройстве. Ну, в общем, кому какой нравится, такой тот и делает. Вот. Также особое внимание надо уделить. Значит, можно увидеть, что вот вдоль стены сейчас закреплен пеноплекс. Эта экструзия, она является таким деформационным швом между чашей и стеной, потому что бассейн, он в процессе эксплуатации может нагреваться, бетон имеет температурное расширение, на самом деле не существенное весьма, но по нормам надо делать деформационный шов между конструктивами, поэтому сейчас вот пеноплекс установлен и между плитой и стеной видно, что есть зазор, он по всей поверхности находится также. Сейчас до верха стены ребята закрепят пеноплекс и будут продолжать а, бетонные работы на этом объекте. Ну, на данный момент все. А, осветили сейчас то, что сделано. Следующими этапами у нас бетонирование вот этой стены, бетонирование перекрытия в этой зоне над всей конструкцией. А, наверное, посетим этот объект перед бетонированием. Посмотрим, как будет стоять опалка, как будет выполнено армирование. И в целом, я думаю, на этой стройке мы еще проведем порядка 25 дней с обратной отсыпкой гидроизоляции. И уже к концу снимем общее отчетное видео и расскажем, чем дело закончится. Всем спасибо, кто смотрит этот блог. Подписывайтесь на нас, пишите вопросы. Всем пока!